Привет, YouTube! У нас немного новая локация, Фокс на своей позиции, и сегодня будет необычный для меня немного формат. Сегодня мы будем снимать разбор профиля. У меня есть чек-лист, по которому я предлагаю своим клиентам проверить готовность их профиля к рекламе, и сегодня мы будем по этому чек-листу проверять 5 профилей моих подписчиков. Пока мы не начали, я предлагаю вам подписаться на мой YouTube-канал, потому что здесь мы говорим про таргетированную рекламу, про рекламу в социальных сетях, про продвижение вашего личного бренда и вашего бизнеса онлайн. Если вам эти темы интересны, то подписывайтесь на этот канал, потому что здесь будет очень интересно. Для начала я скажу, что не так давно в своем профиле я предложила своим подписчикам проявить инициативу и предложить свои Instagram-профиль для разбора для моего YouTube-канала, и они согласились. Я получила достаточно много заявок. Я выбрала сегодня только пять из них, и сегодня мы будем их разбирать. Сегодня начинаем разбор профилей, и я вам расскажу, по каким критериям мы будем разбирать наши профили. Итак, я буду смотреть на фотографию, никнейм, имя или поисковую строку, УТП или строка «Био» информация, которая, по которой можно связаться с профилем, сохраненные сторис, визуал, контент профиля, наличие IGTV и количество подписок в профиле. Итак, мы начинаем с блога irsi.riga. Сразу скажу, что вы видите, что я подписан на данный блог, поэтому я знаю, о чем будут говорить, о чем говорится в этом блоге. Фотография. В принципе, мне нравится, мне по большому счету нравится, потому что это профиль э, не личный, э, он больше и про детей, э, но больше про маму. И на фотографии мы видим маму, по большому счету. Я, может быть, бы предложила бы немножко бы выбрать фотографию с таким не таким ярким или пестрым задним планом, что-то однотонное, более однотонное, чтобы прям вот видно было лицо на фотографии, но в целом мне как бы нормально. Далее никнейм. Ирси Рига. Ирси немножко непонятно в целом, но я знаю, о чем здесь речь, да, и принадлежность Рига. То есть понятно, что девушка живет в Латвии. Локация ее мне понятна, например. Поэтому ник мне ее тоже понятен. И коровы, короткие слова, точка, точка посередине в поиске, я думаю, достаточно будет хорошо работать. Нравится. Далее, имя поисковая строка. Мама троих, работа, учеба, дети. По сути, опять-таки, еще раз скажу, я знаю, о чем блок. Поисковая строка передает то, о чем можно будет почитать. Поисковую строку девушка заполнила абсолютно правильно, потому что она как раз-таки рассказывает про свою работу, про учебу, про а, своих детей. А, мы видим в описании био... А мне нравится, что здесь указано, что она Ирина. То есть все понятно. То есть из ника по Ирсе можно а, сделать такое предположение, а, что что-то там с Ир связано, но мне нравится, что, что есть а, Ирина. Далее, типично мамский блог, вообще просто, ну, огонь, на самом деле, мне нравится, это очень выражение, прикольно, «Эксперт по самозасыпанию», понятно, отсылка к детям, «Не даю спать по ночам», «Что-то связанное с кино», не экономлю войти с нуля. А, супер. В принципе, мне нравится по большому счету. Мне все здесь понятно. Мне, мне понятно, что девушка будет рассказывать про а, кино. То есть по хэштегам можно зайти. И да, то есть открываются, в принципе, только ее посты по всем ее, скорее всего, хэштегам будут открываться только ее э, посты. Мне это нравится. Как бы моя тоже рекомендация вам, если вдруг вы вкладываете какие-то хэштеги э, в свою шапку профиля, убедитесь, что это ваши именные хэштеги, а не какие-то другие, потому что перенаправлять людей из вашего профиля э, не нужно. Далее здесь, конечно же, нет никакой контактной э, информации, ну, кроме email, да, как бы, ну, в принципе, логично, это личный блог, а никому с вами связываться как бы и не нужно. Надо будет, напишут директ. Далее, э, сохраненные истории. В принципе, книги про посты, да, кино хорошие подборки, по большому счету. Честно могу сказать, что я сама даже пользовалась этими подборками, э, поэтому я и подписана на этот блок, потому что там по-разному Интерес, интересная информация, кстати. По поводу визуала мне здесь визуально, в принципе, достаточно нравится. Мне нравится то, что здесь абсолютно разноплановые фотографии. Мне нравится, что здесь присутствует и семья, и дети, и, и цветовая гамма, как ни странно, мне тоже такая нравится. В принципе, по визуалу у меня вопросов нет. По контенту. Я не буду сейчас заходить в данном случае в посты читать, потому что я знаю, о чем пишет эта девушка. Да, я на нее подписана и здесь темы абсолютно такие, как заявлены в шапке профиля, то есть про работу, про ее учебу, про детей, про семью и про нее очень много отсылок по поводу кино шоппинга, каких-то таких вещей. То есть, в принципе, контент мне ее понятен. Далее смотрим IGTV. Вот, есть одно IGTV, и я знаю, на какую тему это IGTV снят. Так как это, скажу, сразу девушка брала у меня консультацию, я знаю, что IGTV она снимать будет. Это один из факторов, которые мы с ней должны проработать. И последний момент, который я хотела бы посмотреть... Количество подписок, 254, в принципе, меня абсолютно полностью устраивает. Я думаю, что ее тоже. Как бы все визуально, в целом, я хочу сказать, что мне нравится. Профиль со всех сторон разобран, в принципе, хороший, мне нравится. Будем переходить к следующему. Итак, следующий профиль, реаниматоры реаниматоры.lv. Начинаем с фотографией, фотография в принципе, я вот сейчас возьму телефон поближе, да. Что мне здесь немножко не нравится, мне не нравится, что на фотографии есть маленькими буквами написаны реаниматоры. Текст в фотографии не читается, очень плохо читается. Фотографию практически ее невозможно увеличить, а по большому счету я бы не рекомендовала на фотографию профиля ставить текст. А, и еще, что мне здесь немножко не нравится, что фон в самой фотографии белый. То есть нарисована девочка, за ней белый фон, Сторис на данный момент нету, а следовательно, и вот этого ободка нету. Поэтому как бы, если вы используете фотографию профиля, в которой... Ну, и не планируете делать сторис, то хотя бы сделать в каком-то фоторедакторе вот этот ободок, чтобы он был, чтобы ну, закрывался. И я бы рекомендовала, конечно, буквы реаниматоры из фотографии убрать. Далее а, никнейм, в принципе, все понятно, все логично. Лв привязка к локации Клатве, реаниматоры это их такое вот, то есть я так понимаю, что они предлагают шоу, так, детские праздники, Латвия, то есть это аниматоры, да. Мне нравится, ник понятен в целом. Имя, поисковая строка, детские праздники, Латвия, в принципе, все в порядке. Я бы еще, может быть, добавила туда слово ⁇ анимация ⁇ детская анимация, может быть, что-то такое поигралась бы с этим, но в целом, как бы, мне понятно. Био, веселые детские праздники под ключ, яркие костюмы, шоу-программы, мастер-классы, исполняем э, мечты. В целом, я думаю, что достаточно все понятно. Я бы, может быть, добавила, я бы порекомендовала добавить какие-то там цифры, там, не знаю, более 200 радостных э, День рождения или что-либо такое. То есть, может быть, что-то с цифрами бы обыграла бы. Но в целом, как бы здесь, по сути, если кто-то будет искать профиль э, с детской анимацией, то здесь э, по описанию все понятно, в принципе. Э, информация, телеф номера телефонов э, даны, все понятно. Топлинка есть даже, э, можно зайти. Давайте зайдем посмотрим, что у нас там по топлинку. Да, то есть есть какие-то фотографии, есть описание, по сути, отзывы тоже есть, да, в принципе. В принципе все хорошо. Да, далее мы проверяем сохраненные истории, фотографии. Ну вот поначалу мне вот здесь вот нравится, дальше тут, конечно, вот тут вот этот интервал непонятный. И вот что такое ростовые куклы. Вот куклы, да. Видите, не сохранено, ну то есть не полностью видно наименование. Я бы стала куклы просто потому что непонятно, что такое, ну, то есть куклы в рост, может быть, даже более понятно, может быть, перефразировала как-то шарики, декор, все более-менее, в принципе, здесь понятно, да, ну, вот, вот какие-то коррекции я чуть-чуть тут вижу. Далее, визуал в целом, вот который вот этот, вот я вижу вот эти 9 постов, которые последний, просто супер. Вот, вот, вот мне нравится. Мне нравится, когда вот такой вот яркий фон, и здесь прям вот все, все понятно. Вот то, что чуть ниже, ну, вот видно, что немножко пересматривали все-таки свою ленту и приняли решение, вот так как вверху мне прям очень нравится для детей, для родителей привлекает внимание все, все понятно. Ну, как бы профилем будут, конечно же, скорее всего, пользоваться родители. В целом мне нравится вот это вот последние 9 постов, оставляйте такой же визуал, супер, красиво, мне нравится. По контенту давайте чуть пробежимся, сколько аниматоров заказать на праздник, нравится мне, готовим ребенка, супер, тоже супер, какой-то прямой эфир, хорошо, тоже, видимо. Да, правило. Вот э, мне нравятся, да, последние посты хорошие, хорошо оформлены, в интересные темы выбраны. А, Какие-то вот и в прямые эфиры снимаются. Я так понимаю, что за, конечно же из-за того, что сейчас у нас карантин и ничего особо не работает, как бы сейчас не разгуляешься, нет смысла ничего снимать, потому что в принципе организовывать мероприятие запрещено. А, но в целом когда уже это все закончится, когда можно будет проводить мероприятия, я бы, да, больше бы, конечно, советовала показывать каких-то в сторис съемки праздников, которые вы проводите, возможно, выездные какие-то дни рождения или что-то такое, просто показывать о том, как можно сделать, как можно организовать ваш праздник. Вот, так, IGTV, да, я видела, что что-то было снято, да, какой-то прямой фильм с Рудольфом, Снегурочка, Пау как развлечения для детей то есть какие-то прямые эфиры то есть по большому счету так можно его использовать мне нравится количество подписчиков 714 я бы чуть конечно убрала но по большому счету если они вам не мешают то пусть будут мне тоже визуально визуально ну вот в целом профиль нравится если держать норму вот, эту, вот этих последних 9 постов то в целом мне нравится Идем дальше. Третий профиль Далис Джуэрри. Опять-таки, я подписана на этот профиль, я знаю эту девушку. И мы начинаем с фотографии. Дублирую ту же информацию, которую я говорила в предыдущем профиле. Да. Мне лично не нравится, когда ставится в фотографию логотип. Это допустимо тогда, когда ваш бренд уже на слуху, когда ваш бренд просто по названию знают все, и вам не надо ничего никому доказывать в других случаях вот здесь профиль про украшения, про ручную работу я бы ставила на фотографию или владельцу данного бренда, или же, не знаю, просто сами украшения, или украшения на ком-то. То есть вот такие вот мои рекомендации. Да, логотип красивый, но на фотографии, фотографии как бы мне он не нравится, хотя вот здесь вот ободок, вот этот серенький, да, про который я говорила на прошлом тоже профиль, он здесь существует, это мне нравится далее, э, ник Далее джоури, все понятно. А далее поиск, поисковая строка украшения. Сваровские, э, Рига, Ротас, это по тоже украшения. В принципе, а, поисковая строка сразу же дает привязку к локации. Мне это нравится. Дает понять, что говорят здесь на двух языках, на русском и латышском. Мне здесь нравится. И говорит о том, что можно заказать камни Сваровские. Мне здесь тоже это нравится. Поисковая строка а, оформлена круто, мне нравится. А далее био. Украшения, подчеркивающие вашу женственность, серебро, позолото, кристаллы, ручная работа, готовая модель, индивидуальные заказы, Омнива, Алиса. По сути, в принципе, здесь можно все, все так, как есть, и оставлять. В целом, да, в целом нормально. Далее идет по информации, есть номер телефона, как можно написаться, как можно списаться, и, судя по всему, по линку можно перейти в WhatsApp. Отменить. Отменить, как бы мне, мне нравится. Есть способ, каким образом можно связаться с девушкой, чтобы заказать. По сути, есть, понятно, что можно заказать с доставкой, Ставкой. В Риге можно, скорее всего, забрать. Это все мне понятно. Далее. Сохраненные сторис. Визуально все супер. Мне нравится. Бэкстейдж, ваши заказы, сережки, отзывы, комплекты, как заказать. Единственное, что вот видишь, здесь серьги и аускаль. Там, скорее всего, на латышском языке прописано через дробь. Вот это вот не очень видно. Я бы или оставила тогда на двух языках, ну вот выбрала бы, например, это слово на каком-то одном языке написать, чтобы вот не было вот этих вот, ну вот вот этих точечек, чтобы открывалось полное, полное наименование. Продумать, на каком языке, так как профиль ты говор... озвучиваешь на двух языках. В целом, можно одну написать на русском, другую на латышском. Так как в Латвии практически все говорят на двух языках, будет так более-менее понятно. Если кому-то непонятно, в любом случае зайдут вовнутрь и посмотрят, о чем здесь речь. О, у меня такие сережки есть. Так, далее, визуал. Я знаю, что Алиса, я тоже знаю эту девушку, она любит такие все эти нежные цвета, и сама с визуалом очень так на ты, поэтому визуально мне профиль э, кажется достаточно таким гармоничным, нежным, э, передает вот эту вот э, личность э, человека, который создает этот дизайн. Я это так скажу. В целом э, мне понятно здесь все, ли, ну, вот лично мне все абсолютно понятно про визуал. Э, я не топлю за то, что визуал должен быть какой-то там определенный. Делайте так, как вам нравится, делайте так, чтобы было понятно. Здесь, в принципе, в целом, на каждый, на каждый пост заходя, плюс-минус будет понятно, что я на нем увижу. Вот давайте вот этот зайдем, посмотрим. Здесь просто, да, поздравления. То есть здесь Сережки. О, кстати, вот еще у Алисы еще и третий язык. Ну вот здесь вопросики, конечно, у меня с, трет с третьим языком. В целом, не знаю. Надо бы подумать, конечно. Если... Есть э, э, планы работать э, на Европу, на, америк... на англоговорящую Европу, тогда да. Но если это для Латвии, я бы убрала третий язык, потому что ну, на самом деле очень сильно рассредотачивает. Да, здесь все тоже понятно. В целом э, визуал хороший, нормальный. IGTV здесь нету. А я бы сняла бы на самом деле, и в идее, вот так вот в моменте, на какую тему бы сняла бы IGTV, а может быть показала бы вообще рабочий процесс какой-то, даже не в формате Stories, а вот просто поставила бы камеру и показала, как ты собираешь эти украшения, а просто бы сняла какой-то, вот такой вот лайф. Например, даже не отвечая на вопрос, а вот просто чтобы люди посмотрели. Возможно, это даже, может быть, пятиминутное видео, просто, просто показать а, людям, каким образом ты творишь, как у тебя этот процесс проходит, а, что ты делаешь. А как вариант, можно еще думать. Но я бы в твоем случае бы IGTV, конечно, бы сняла. Далее, количество подписчиков, 364, нормально. В принципе, можно меньше, но не страшно. И мы переходим к следующему профилю. Так, следующий профиль у нас называется Sayya App. App. Начинаем с фотографии. Не повторяюсь, но фотография мне не нравится. Не люблю буквы в фото. Если тут есть, присутствует фото в профиле личный бренд, хотелось бы видеть все-таки человека. Никнейм Sayya App. Опять-таки не знаю, как правильно. Возможно, но ну, в принципе запоминается легкий точка, Хорошо, нормально. А, поисковая строка Сея Face Fitness. А, опять таки, вот здесь вот Sayam это наш, наверное, бренд. Я бы его в поисковую строку не ставила, а именно по той причине, потому что не будут его искать. Именно так, будут искать профиль с фейс-фитнесом, скорее всего. Я бы еще туда поставила, может быть, фейс therapy что-нибудь такое. Но здесь у меня сразу вопрос, принадлежность к какой стране идет профиля. И сейчас мы попытаемся это забежать чуть вперед. И... То есть э, все на английском по большому счету, но я точно знаю, что это не а она из Латвии. Ну, возможно, профиль э, продвигается для продвижения используется для какой-то в другой какой-то стране, стране поэтому э, возможно так оно и есть. Поисковую строку немножко бы поменяла, то есть убрала бы оттуда сей уб... и добавила "face". Therapy. И, возможно, еще там, я знаю, что тейпинги, если предоставляете как услуги тейпинги, они все, все идут вот там вот в совокупности. Далее био. Так, нажмем на фитнес И вот, вот эта вот такая распространенная ошибка, про которую я говорила в начале, да, в самом первом профиле. Мы не ставим в наше био хэштеги, которые ведут на другие профили. То есть или имеем именные хэштеги, или не, или не используем… Или, ну, то есть хэштеги можно тогда использовать просто в постах. В шапку профиля, в том месте, где вы рекламируете себя, не рекламируйте э, других людей. А здесь явно видно переход э, на другие площадки. Вам это не нужно, отсюда это мы должны убрать. Uh, unique method, your personal anti-age coach, certified specialist, mom of three окей, okay, в принципе, наверное, нормально. Я бы еще добавила каких-нибудь там символков впереди, но это так, чисто визуально. В принципе, мне как бы все э, в био понятно. По поводу э, как связаться, то есть написать, в принципе, да, здесь э, ничего нету. Но по большому счету здесь непонятна принадлежность этого профиля, да, поэтому как бы здесь такое, наверное, с одной стороны это тоже будет упущение. Э, я бы порекомендовала владелец профиля а, указать вообще, где-то она находится или там, например, что она предлагает. То есть это какое-то обучение онлайн или это курсы онлайн. То есть что вы здесь предлагаете, немножко непонятно, и поэтому нужно понять, что за локация. Далее сторис Все вы ну, однотонные, в целом все хорошо. Витамин С, before, after, dry brushing, гуаши. В принципе, все понятно. Нет у меня никаких претензий к названиям. Возможно, я немножко... <музыка> Что тут есть. Еще я не скажу это сейчас по данному профилю, но я скажу по профилям, может быть, у кого-то, кто имеется в виду, если вы сохраняете, вот, имеете сохраненную историю. Highlights. Просматривайте эти хайлайты время от времени, чтобы у вас была актуальная информация. Пожалуйста, удаляйте из хайлайтсов сторис, которым больше года. Просто потому, что никому не интересно открывать ваши профили и видеть, что у вас там вы постили, там, не знаю, 150 недель назад. То есть проверяйте вот, вот этот показатель своего профиля, чтобы у вас была только актуальная информация, даже с отзывами и вообще со всей информацией. То есть если вы что-то где-то когда-то сохранили год назад, ну переснимите это, потому что, скорее всего, ваши подписчики, которые сейчас есть, уже об этом не помнят, а новые, которые будут заходить, и мне интересна информация абсолютно устаревшая. Далее, визуал. Ну, так себе, так скажу, на любителя. Уже, уже, скажем так, немножко это не, не популярно, наверное, так скажем. Вот такие вот квадратики иметь, да, и фотографии просятся какие-то разноплановые все-таки, не только одно, чтобы было лицо, лицо, лицо. Я вижу, что это все-таки какие-то прямые эфиры, скорее всего, да, что-то видео. Ну, да. Вот, может быть, тогда на какие-то видео я бы рекомендовала накладывать обложки, чтобы в ленте это смотрелось как-то более э, гармонично. Потому что, в принципе, цветовая гамма ок, хорошо, но вот э, что-то мне вот эти квадратики не очень нравятся. Я бы с визуалом бы, в принципе, чуть-чуть поработала, потому что э, все-таки вот эта сфера какая-то, фейс терапия она такая более эстетичная, она требует, мне кажется, какого-то такого нежного, продуманного визуала. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но вот как-то мне хочется чего-то как-то другой немножко ленты. По контенту сейчас, ну, тогда давайте чуть посмотрим. Я думаю, что здесь, скорее всего, будет контент, какие-то показывать те методы массажа, что-то такое, да, как, как справиться с морщинами, а, магия, да... Ну, ну, вот такой. Но вот с визуально чуть-чуть да, поработали. С IGTV я тоже вижу, что здесь, в принципе, все в порядке. Они есть э, много. И вы этим занимаетесь то есть вы показываете. Вот здесь в, в профиле э, количество подписок мне нравится 48, супер. Э, в профиле мне чего не понятно, чего мне не хватает. Мне непонятно, что вы предлагаете Миру. То есть, ну, вряд ли вы просто. Может быть, ну, видите, я пробежалась вот по шапке, и мне непонятно. Возможно, где-то в каких-то постах вы указываете, что вы предлагаете, какие ваши услуги. Сходу вот так вот прямо в моменте я не нашла. Я бы это каким-то образом вынесла бы куда-то или хотя бы в хайлайте, чтобы это было более понятно э, или как-то... Иначе. В целом, то, чем вы занимаетесь, мне понятно. Может быть, я бы порекомендовала бы посмотреть, как делают другие, чтобы, ну, как-то, может быть, чуть-чуть вдохновиться таким образом. Вот, и мы переходим сегодня к последнему профилю. Так, и у нас профиль English Алина Фрейд. Ну, смотрите: так, мы начинаем с фотографии. В принципе, видно человека. Я бы выбрала чуть-чуть другую фотографию в плане, чтобы э, задний план был более четкий, скажем так. Эти шары, они немножко отвлекают э, внимание, ну, лично на мой взгляд. Да, я бы выбрала бы однотонный какой-нибудь фон. Вот, например, ваша фотография вот, э, в ленте вот здесь в красной шапочке, на светлом фоне, тоже как бы, ну, хорошая, я бы ее бы, может быть, бы поставила, но это так, просто моя рекомендация. Далее, никнейм, English Алина Фрейд ой, ненавижу я нижние подчеркивания, конечно, тяжело с ними, потому что их надо искать в айфоне, это надо вообще там три кнопки нажать, да, чтобы до этого символа дойти, поэтому я бы, конечно, бы между нижним подчеркиванием и точкой всегда бы выбирала бы точку но в, целый, как бы, в целом все понятно English. English все понятно что будет про английский язык далее поисковая строка английский онлайн в принципе все понятно здесь не нужно никакая привязка к геолокации потому что здесь все онлайн по большому мне понятно. Может быть, я бы еще уточнила для взрослых или для детей, если вам это принципиально важно. Далее. Био. Уроки на платформе с сопровождением. На странице лексика. Разбор видео. Отрывков и квизы. Ничего не понятно. Так, уроки на платформе с сопровождением. Что за уроки? На странице лексика. Ну, то есть непонятно, для кого и для чего. Сохраненные истории Окей. Okay. Uh, отзывы. Предложения. Да, наверное, предложения. Ой, много текста. Я такое не люблю. Я даже сейчас не хочу это читать, потому что очень много текста. Я бы вот это вот разбила бы. Вот это одну сториз разбила хотя бы на три сторис, но точечно прям вот как-то по темам бы это uh, распределил, потому что вот такую полотно текста читать не хочется. Отзывы. Наверное, окей. Okay. Uh, можно поиграться, конечно, с визуалом uh, сохраненных сторис, но uh, если бы было, было их больше, хотя бы там 4-5, чтобы они заполняли вот эту всю линейку, было бы как-то uh, лучше, наверное. Подумайте над этим. Uh, далее. Визуал. Кошмалаша в визуале. <laughs> На самом-то деле, потому что по последним My Favorite Talks... Uh, Тяжеловатенько. Знаете, я, может быть, сейчас скажу что-то не очень понятное, но мне немного непонятно, все-таки целевая аудитория данного профиля. Потому что здесь прям все в кучу. И какие-то ваши рекомендации, и что-то, как вы ведете, и еще. Ну вот просто-просто все в одну кучу как-то каким-то образом наброшено. И непонятно. То есть я вот сейчас в моменте смотрю уже даже больше, чем бы обычно любой бы другой человек смотрел. И, и мне немножко непонятно, какую пользу можно получить от того, что. Я подпишусь на этот профиль или от того, что я буду с вами работать. Ну, тяжело для восприятия. Я не говорю, что ваше предложение плохое, я говорю про то, что профиль пока что не передает визуал. Все по-разному, все в кашу, все в кучу. Я бы выбрала какой-то один стиль, потому что у вас тут абсолютно разные стили наложены, да, и выбрала бы какой-то один стиль и его придерживалась, и тогда было бы очень ну, понятно. Вот мне нравится, кстати, вот это «Пять причин выучить английский». Вот мне нравится, когда такая вот э, картинка какая-то, броска, яркий, понятный текст, ну, большие буквы и однотонный фон. Вот такая вот картинка, она привлекает внимание. Тут четко, четко все понятно. «Пять причин выучить английский». Все понятный пост. Э, вот на такой бы я перешла. Все остальное... Я бы, не пред... Я бы не рекомендовала бы ставить на обложке постов слова на английском языке, потому что если вы предлагаете обучение английскому, то это подразумевает то, что человек не знает английского И когда он заходит в профиль Который якобы он ищет для того, чтобы Учить английский, а там все по-английски У него сразу же идет эффект отторжения Потому что он не понимает Ему не хочется, люди не любят признавать Что они какие-то глупые И поэтому им это не нравится Поэтому лучше, если вы идете В обучение английского языка Делайте все-таки Описание постов на русском языке Людям это более-менее понятно IGTV не вижу Но здесь тоже можно поиграться, конечно, с IGTV И количество подписок, в принципе, окей, okay, 53, здесь все понятно Вот так вот, наверное, из нашего разбора этот будет тот, который вот, ну Прям нужно доработать очень-очень много чего доработать и нужно подумать, конечно, и идеи, идеи каких-то придумать, как, как поднять. Потому что тема обучения английского языка онлайн, она, конечно, mm. интересна и ее можно обыграть по-разному. Поэтому а вот спасибо вам, ребята, за... Перехожу в свой профиль. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Спасибо. Надеюсь, вам разбор этот понравился. Если он понравился, то поставьте, дайте обратную связь, и я сниму второе видео с таким же разбором. Я надеюсь, вам это видео очень понравилось. Если вы хотите получить данный чек-лист в свое пользование, то ссылочка на него, на Google Документ с этим чек-листом будет в описании к данному видео. Если вам понравился такой формат видео, напишите в комментариях, и в скором времени я тогда сниму следующую серию таких видео. Я желаю вам хорошего дня, Мы с Фоксом желаю вам хорошего дня, хорошего вам настроения, и до скорой встречи в моих новых видео.